всем категорический привет с вами андрей никифоров врач диетолог и это диетолог в холодильнике где соответственно мы разбираем разные интересные вопросы касаемо продуктов подписка лайк ведь сегодня мы говорим про шоколад в частности про горький шоколад Ну и здесь, знаете, я долго думал, в каком контексте выставить нашу беседу, просто часто были вопросы, Андрей, вот как относиться к шоколаду, сколько съесть, какой лучше выбрать. Но сегодня будем говорить про горький шоколад. Я вообще такой, знаете, в этом вопросе старовер, но ну, считаю, что шоколад это все-таки продукт, сделанный из какао, потому что посмотришь договор раз на состав молочного шоколада, там и какао-то нет, да? в лучшем случае масло какао. Там В основном сахар, сахар. И поэтому да все-таки к этому продукту есть смысл относиться как к углеводу чистой воды, ну такой десерт, который каким-то образом подмазался к шоколаду. Но чтобы снижать вес эффективно, да, чтобы вот было и вкусно, и классно, и разнообразно, вот как у наших девчонок, да, надо не просто да, выстроить свой рацион с точки зрения полезности, но и чтобы он был вкусный, чтобы там были десерты. И один из этих десертов – это может быть шоколад. Какой шоколад выбрать? Но ну, здесь, смотрите, я бы, может быть, в меньшей степени отталкивался от э, производителя и в большей степени смотрел на, соответственно, форму э, и то, как делится, да, вот дольки вот этого шоколада. Объясню, почему. Вот смотрите, у меня, например, есть шоколад 85 да, вот этот шоколад и здесь, в принципе, замечательный состав, да, такое название красивое, вот. Excellence 85, но плитки у этого шоколада вот такие вот. Вот просто посмотрите на эти плитки, да, видите, огромные плитки. Как его делить? Здесь, соответственно, сядешь, знаете, как этот, одну плиточку, еще одну плиточку, и всю, соответственно, умнешь, да, так вот долька за долькой. Вот есть у меня шоколад бабаевский, да, наша такая классика, классика бабаевский шоколад. Здесь, соответственно, тоже плитки такие довольно... Увесистые долечки. вот И что любопытно, в Бывайском шоколаде часто есть в составе алкоголь. Почему его добавляют? Да, стоит ли этого бояться такой немножко ликбез проведу. А алкоголь добавляет для того, чтобы усилить вкус какао. И это помогает в какой-то мере снизить количество сахара. Ну, То есть самого алкоголя, как правило, там, да? чуть-чуть поэтому можно съесть допустим сесть за руль вот но это дает больше вкус да? но если вдруг по каким-то причинам вы прям не грамма алкоголя то знаете часто в горьком шоколаде именно да, в такой российском есть немножечко этилового спирта что касаемо соответственно удобности упаковки мне нравится шоколад от Ритер Спорта. Опять же, не защите рекламой, то есть да, здесь чисто мое субъективное мнение. И по вкусу он такой, скажем, более-менее похож на горький шоколад, и его очень удобно делить. У него очень маленькие долечки, да, и, соответственно, можно съесть 4 долечки. Это будет в голове, как 4 долечки я съел, ну и при этом, соответственно, не перебрать по количеству десерта, чтобы не да, поднимался уровень инсулина, чтобы ваш процесс снижения веса не тормозился. Поэтому чисто из за логики, вот именно да, порционности, я бы выбрал этот шоколад. Ну а вы напишите в комментариях, какой любите шоколад, горький, сколько процентов. Ну и поделитесь своими впечатлениями. Да, как вот этот формат участия, да, формат а, съемки видео. А, нравится ли? Задавайте вопросы, новые темы для будущих наших видео. Ну и подписка, лайк, комментарий. На этом все. С вами был Андрей Никифоров, врач-диетолог. Пока.